Вот такой вот комплекс. Этажный раз, два, три, четыре, пять этажей. Построен из данный комплекс. В нем уже живут люди. Застройщик устроил фишку. Продает квартиры с ремонтом. Вот такой хороший вид. Зелень-мелень. Красота. В районе вся инфраструктура, начиная от новой школы, которая здесь строится, садика и торгового центра. Сочи-парки непосредственно. В самих Сочи-парках предложений дешевле, чем 7 миллионов. Ничего не найти. Вообще... Привет, уважаемые друзья! Сегодня я в городе Сочи, если быть конкретнее, это улица Амбровая. И здесь у нас, к вашему вниманию, комплекс, построенный, сданный, проходит любая ипотека. Заходи живи, если честно, в нем уже живут люди даже. Под названием Аура-2. Прекрасный, неплохой, относительно недорогой комплекс. И фишка в чем его, этой нашей Ауры, Ауруру, аура в том, что он у нас от 3,5 миллионов рублей. Вот такой вот комплекс. Этажность, 2, 3, 4, 5 этажей. Построен из данный комплекс. В нем уже живут люди. Проходит, еще раз я говорю, любая ипотека. Сделки регистрируются в Росреестре. Возле дома имеется определенное количество пар парковочных мест, которых, в принципе, прям в избитке. Смотрите, здесь и там внизу большая парковочная зона. Своя трансформаторная подстанция полностью на весь наш дом. Еще раз говорю, мы находимся на улице Амбровой, если быть конкретнее, у нас напротив торговый центр, вот он торговый центр от Сочи парка, мы на микрорайоне «Бытха» обратный ее склон и вот у нас такой вот комплекс с такого ракурса давайте-ка теперь зайдем вовнутрь я вам расскажу об этом комплексе все что знаю почему я здесь по причине того что он построен с данной квартиры от трех с половиной миллионов рублей то есть по меркам Сочи это очень недорого просто так в подъезд вот так вот не зайти так пароль мороль блин не туда нажал извиняюсь все ха пароль я вам не показал. Видели, да? То есть микрорайон, локация района – это Сочи-парк. То есть в локации Сочи-парка, ну, кому нравится жилой комплекс кислорода Сочи-парк, здесь наиболее дешево. Извините, 3,5 мульта. Что вы можете купить в городе Сочи за 3,5 мульта, построенные с данной? Ничего. Заявляемся своей ответственностью. На каждом этаже видено убедение, и я иду в нашу квартиру. Сейчас буду вам их показывать. Приготовились? Поехали. Консьержа в доме нет, да и не надо. Ничего страшного, как говорится, дешевле будет коммуналка. Подъезды сделаны в светлых тонах, на полу керамогранит. И, и здесь есть фишка. фишка мормышка. Так, заходим. Видите, здесь делается ремонт. Застройщик устроил фишку. Продает квартиры с ремонтом. То есть вот эту квартиру 23 квадратных метра можно купить за 5 миллионов рублей с ремонтом. Так, я ходить здесь не буду. Видите, здесь выполняется сейчас ремонт, ложится плитка, а аштукатуренные стены, электропроводка. В общем, квартира будет сдаваться полностью с ремонтом. То есть застройщик второй этаж предлагает квартиры с ремонтом для вас. Идемте теперь сюда. давайте вот эту квартирку посмотрим. Здесь у нас 25 квадратных метров. Здесь еще ремонт не выполнен. Ремонт в процессе. Хороший керамогранит, мараца. И вот эту квартирку можно купить за 5300. За 5300 вот такую квартирку. О, вот уже фартук вам выкладывается. Видно вам? Плиточка ложится. То есть здесь делается ремонт. 25 квадратных метров с копеечкой, 25 с половиной. С вот таким вот видом. Опа! Вот такой хороший вид. Зелень-мелень, красота. И, в общем, вот такая квартирка за 5300 с ремонтом. Кто будет брать, сделаю дешевле и собой разумеется. Ремонт еще не выполнен, ремонт в процессе. Ремонт здесь делают, выполняют, исполняют. И вот в ближайшем месяце он здесь будет сделан. Следующую квартирку посмотрим, типовую. И вот такая вот квартира. Здесь тоже сейчас идет ремонт. Это у нас квартирка. Так, какая нумерация? 5. 400 данная квартирка, 26 квадратных метров, еще ремонт не выполнен. В общем, что хочется сказать. Застройщик при покупке второго этажа, любая квартира на втором этаже будет с ремонтом. Вот она, видите, делают, будет затирочка. Еще просто ремонт не выполнен, но вы имеете в виду, да, то есть видите, ремонт выполняется. Можно купить здесь квартиру сразу с ремонтом, сразу заходить и жить. Вот, посмотрели и хватит не закрылась. Еще, может быть, какую-нибудь квартирку вам с ремонтом показать? Не знаю. Сейчас отключусь, кто там звонит и пойду показать вам. Ну и здесь вот типовая, поменьше. Какой номер квартирки? Это 17. Ага. 19 квадратных метров. Тоже еще выполняется ремонт. Ремонт еще не выполнен. И данную квартирку можно купить вообще за 3 900. Представляете? Просто ремонт еще не сделан. Это надо набраться терпения. Ремонт будет выполнен в течение месяца. И вы покупаете квартиру вот Такую только с ремонтом. Но показал вам ее, по сути дела, в чистовой. Ремонт в процессе, как говорится. Наберитесь терпения, но покупаете вы квартиру с ремонтом. То есть, если я сюда приду через 2-3 недели, ремонт будет выполнен. Здесь своя собственная бригада, которая в Авсюре ведет ремонты. На втором этаже и квартиры продаются с ремонтом. Сразу же. Цена называется сразу с ремонтом. По сути дела, это Обыкновенный, недорогой, неплохой комплекс в городе Сочи. В районе вся инфраструктура, начиная от новой школы, которая здесь строится, садика и торгового центра. Квартиры, как я сказал, здесь дешевые. Давайте теперь посмотрим варианты повыше. Например, вот следующая у нас такая вот квартира. Это у нас квартира стоит 4 миллиона 300. 23 квадратных метра. Видите, здесь вам уже сантехника разведена, канализация водопровод, видите, но ну, эта квартира продается без ремонта. Но можно поговорить, чтобы застройщик вам сделал в этой квартире ремонт. Смотрите, какой у нее вид. Вид, я вот именно про то, что и говорил, это мы находимся на микрорайоне Сочи Парк, южный склон Бытхи, торговый центр Сочи Парки непосредственно, в самих Сочи Парках предложение дешевле, чем 7 миллионов, ничего не найти вообще. Как говорится, совершенно. А здесь вот, пожалуйста, от 3,5 миллионов рублей, в том числе от 4 миллионов рублей, квартирки с ремонтом есть. Но они, правда, на втором этаже. Вот это вот без ремонта. Ну, выполнены все чистовые работы у вас. Здесь уже они сделаны. К примеру, вот такая же квартирка. Все квартиры у них, это стяжка пола, штукатурка. И перегородка для санузла. Или вот такую вот квартирку забирайте, ради бога. Здесь у нас 25 квадратных метров можно купить за 4 600. 4 600 с нормальным неплохим таким окошечком. И вот, видите, ламината тут вам уже закупили, но ремонт просто еще здесь не сделали. Еще раз говорю, можно поговорить и договориться, чтобы вам здесь, помимо чистовых работ, что такое чистовые работы у данного застройщика. Еще раз говорю, видите, водопровод, канашка, аштуктуренные стены, перегородка санузла, аштуктуренные стены на полу, на потолке, это все вот даже воздуховоды. Воздуховоды ведут куда-то туда. Короче, вот это в этом удовольствие квартиры все у них воздаются. Как говорится, на любителя. Но я думаю, большинству из вас такие квартирки недорогие должны зайти. Дорого и недорого. Вот так вот. 25 квадратных метров, 4500. Вот такая. Еще раз говорю. Если хотите квартирку с ремонтом, идите на второй этаж. Точно такие же квартирки, но с ремонтом на втором этаже продаются от застройщика. А эти квартирки без ремонта. Виды разные. Как вы заметили. Давайте еще какую-нибудь в обратную сторону вам покажу. И тут уже у вас, как говорится, будет полная ориентация пространства. Вот давайте вот такую. Вот такая квартирушечка. Вот мы зашли. Эта квартирка у нас 20 квадратных метров. Можно организовать такую квартирку за 400. 400. Классная, вроде неплохая относительно квартирочка. Как я говорил, стены выровнены. И площадь 20 квадратных метров. Вот она у нас канализация. Под бойлер выведено, водопровод. Все как бы вам тут выполнено. Стяжка пола, потолочек выровненный, стены. Все как бы вода, канашка разведена. Минимальные затраты на ремонт. Исходя из того, что застройщик выполнил вам чистовые работы, вы получаете минимальные затраты на ремонт. Потому что чистовая отделка, это тоже стоит денег. Жилье не лакшери уровня, но неплохое. В общем, хожу, брожу, квартиры показываю. Прикол в том, что вот смотрите, от этажа к этажа, да, к этажу Особо ничего не меняется Как говорится, 8 квартир на этаже Независимо от этажа, всего 5 этажей Ну и давайте-ка посмотрим уже Тоже здесь, какие у нас имеются варианты Ну, чем выше мы забираемся Тем у нас э, Квартирки получается выше потолочек Видите, там можно сделать вообще уже даже Второй уровень Это у нас квартирка 26 квадратных метров За 5 миллионов рублей За 5 миллионов рублей ее можно купить Вот таким вот видом Что у нас здесь за вид? Ну, тот Сочи парк, там у нас мерката, комплекс, дублер, ну и в принципе петушочек где-то там кукурика орет. Так, нормальная квартирка вроде бы, недорогая, жилье не лакшери, просто... Типичное, недорогое жилье сочинское с чистовой отделкой. Видите, электропроводка здесь разведена, а там наверху можно бахнуть второй уровень. И за эти деньги можно в ипотеку, можно в Росреестр, по договору купли-продажи. Хоть сейчас забирайте идем регистрироваться. Нравится, не нравится, дорогие друзья, решайте сами. Но это предложения есть на рынке, их можно рассмотреть в покупке. Как-то так. Ну вот эту квартирку вообще за 5 миллионов рублей могу организовать. Нормальный такой вид, неплохой. Видите? Море не видно, ну и нифига страшного. Видите, квартиры типовые. Я даже не знаю, тут можно ходить до бесконечности. Сейчас я вам скажу, какие у нас здесь площади от сих до сих. Как вы поняли, ну, разброс тут вообще короче, минимальный, по-русски говоря. Минимальные площади здесь у нас 19 квадратных метров, максимальные 26. Вот еще одна типовая, ориентировочная, небольшая такая квартирочка. И если нравится, пожалуйста, как говорится. Welcome. 20 квадратных метров за 4 миллиона рублей. Вот такую квартирку можно. Нормальная, вроде неплохая. И вон там даже можно бахнуть второй уровень. Видели, да? Второй уровень, то есть спальное место. Заливаете плиту, лестницу и там спите. А здесь на первом этаже, не знаю, тут тусите. Небольшая, чисто такая дешевая сочинская недвижимость. Доступная сочинская недвижимость. В общем... Сразу же говорю, жилье не супер уровня. Хороший комфортик в городе Сочи. Неплохой комфортик, который построен, сдан. Сделки регистрируются в Росреестре, грех не повторить. В хорошем районе по недорогим деньгам. И вот он, наш домик Аура. Ну а мой номер, знаете, 8-918-880-0747. Обращайтесь ко мне, кому необходима недвижимость в городе Сочи, кому необходима подборка. Мало ли вас не устраивает именно это жилье. Но вы готовы э, выслушать меня, да, задать мне, поставить задачу, сказать, Дима, у меня денег столько. Вышли, пожалуйста, все, что у тебя есть. Согласно моего бюджета, согласно моего запроса. И все предложения от меня тут же, как говорится, польются как из рога и изобилия к вам сразу же на электронную почту или WhatsApp. Все, жду вашего звонка, не забывайте комментировать, подписываться ставить лайк. Пока, дорогие мои, увидимся. Пока-пока.